А какую судьбу вообще Гарри Табах предрекает Украине и украинскому народу? Ну, кроме дежурных деферамбов, что Украина заживет богато в светлом демократическом будущем. Но ну, прежде всего он любит тех, кто дерется. И ему очень нравится, когда бывшие солдаты бегают без ног и отжимаются без рук. А лучше и без того и другого вместе. Я люблю тех, кто дерется. У вас есть герой Украины, такой Вадим Свириденко, у которого нет ни рук, ни ног. Он бегает каждый день, отжимается полон жизни, радости собирает команды, дает такой, вот я, когда с ним сижу, такой позитив дает, заряд мне, что я могу неделю бегать, чтобы что-то сделать для этого. Это то, что касается украинского народа. На всех, конечно, дорогих протезов не напасешься, но они будут к этому стремиться. А вот здесь уже просветлое будущее всего украинского государства. Юрий, будущее Украины, каким вы видите, вот чем все это закончится? Я хочу видеть, чтобы закончилось все это. Я вообще хочу видеть, чтобы это не закончилось, чтобы Украина была всегда, не надо. Опять же, я часто сравниваю Украину с Израилем. Я надеюсь, что будет так, как в Израиле. Ваш сосед всегда с вами будет этот, как в Израиле, сложный, с которым у вас всегда будут э, исторические такие, там, неприязни, еще разные, военные. Но Украина все-таки будет цивилизованная, такая как Польша. И здесь люди будут жить богато и славно, но идеала никогда не будет. Как видите, тут тоже все четко. Американская мечта, чтобы Украина вечно воевала с Россией. Примерно так же, как Израиль вечно воюет с палестинцами.